Более, ну, пяти поколений, семья, ну, Впереди участников ожидают экскурсия по военно-тактическая игра, лекция «Основа оказания первой медицинской помощи» и многое другое. Надежда Степанова, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.